Это сделал не Бог, а мы. Это я могу дать точно один совет, который работает у меня с 2004 года. И создал некий файл, который называется «Финансовый результат», который я веду уже с 2004 года. И вот уже сегодня, 2020 год, я веду этот план каждый год, составляя в октябре-ноябре в план на следующий год. Я скажу больше в будущих видео, Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь данным видео, думаю, им будет -то полезно. В будущем видео я вам покажу, как я составил план на 10 лет и этого плана уже достаточно давно э, придерживаюсь. Так вот, в книге Будда Шефера говорилось о том, что если вы хотите достигнуть какой-то финансовой безопасности, финансового благополучия, вам необходимо... Вести свои расходы, понимать свои расходы, доходы. А самое главное получать прибыль, реинвестировать эту прибыль и получать некую доходность на эту прибыль. Естественно, если мы не начнем с вами вести доходы и расходы, казалось бы простой файл, но 99% его не ведут. Мы не можем достигнуть этого показателя, поэтому я сел и написал все свои доходы, которые у меня были в тот момент. Да, это был доход от деятельности, основной деятельности. Я даже тогда писал о том, что вот есть мобильный телефон, который оплачивается моей компанией, тоже его считал в доходах. Доходы от финансовой деятельности, доходы от спонсорской деятельности, прочей деятельности, ну и какие-то были даже бюджетные пособия, я так понимаю. Наверное, в тот момент, когда... Государство это выплачивало. Так вот, я создаю, составил некий план и, как видите, его составил в феврале месяце. Это не было там мысль о том, что составить его в начале года в январе, а потом вести с начала года. Я просто сел и составил в феврале этот план, поэтому он начинается с февраля. И я решил разнести все свои доходы и разнести все свои расходы по полочкам. И как видите, в первый месяц в то время я получал 1100 гривен. Курс был тогда 5,4. Это где-то было 200 долларов моей заработной платы. На сегодня это там 6000 гривен, где-то если привести к сегодняшним ценам в Украине эту сумму. Так вот, получая такие маленькие доходы, я работал на работе и днем, и ночью. И работа у меня была простого специалиста. Я, тем не менее, старался откладывать каждый месяц. И, как видите, затраты мои, которые были по статьям, были достаточно небольшие. Какие статьи были? Мобильная связь, скорплата, питание, день рождения, праздники, одежда, проезд, питание на работе, прочие расходы, летний отдых. Зимнего тогда не было у меня, поэтому назывался летний отдых. Личные расходы, адвокат и валовые расходы. И вот прибыль каждый месяц я получал какую-то небольшую прибыль. Соответственно, эта прибыль была всегда, по крайней мере, не меньше 10%. Это тоже, кстати, рекомендуется в книге Буда Шефера. И каждый месяц я производил какие-то затраты. И вот в конце года уже был понятен финансовый результат и что было из этого интересно.